Девятка воды. Изображение карты. В центре шумного мегаполиса стоит хохочущая от души девушка, под ней лужа. Для нее никого не существует. Она не боится косых взглядов и осуждающего шепота. Поэтому и не стала искать укромных уголков, освободилась от лишней воды, от лишних эмоций, прямо посередине проспекта. Так происходит освобождение от ненужных, уже переработанных, прожитых и понятных чувств и комплексов. Освобождение чувств, которые начинают мешать жить. Значение карты. Облегчение, которое происходит при освобождении от прошлых чувств. Разрешить себе пойти против общественного мнения. Я спокойно рассталась с тем, что стало меня тяготить. Я свободна от прошлого. Состояние. Я счастлива. Мне хорошо и совершенно безразлично, что обо мне думают другие. Благополучие, удовлетворение, открытость. Характеристика отношений. Такие отношения бывают в браках, которые в наше время встречаются все чаще. Гражданский брак без взаимных обязательств в том числе и материальных. Люди живут разными домами. Их не тяготят никакие преуходящие обстоятельства и ничего не связывает, кроме искренних чувств по отношению друг к другу. Физическое состояние. Облегчение, внутренняя свобода. Чувства. Делаю, что хочу, и никто мне не указ. Никаких рамочек и ограничений в проявлении чувств. Вместе с этим внутренняя правота. Предупреждение карты. Не выплесни ребенка с водой, освобождаясь, не лишись главного. Совет карты. Делай, что желаешь. Освободись от ненужной воды. Стань самой собой. Развивай себя, следуя собственному вдохновению. «Астрологическое соответствие. Юпитер в рыбах. Второй декан рыб. Наконец-то я знаю, что мне надо».